Здравствуйте! Сегодня 23 ноября 2017 года. На улице идет снег, температура около 3 градусов мороза. И решил я укрыть в этом году позже виноградные кусты, чем в прошлом году. Почему я так решил поступить? Потому что в ту зиму у меня мышки повредили очень много виноградных побегов. В этом году решил с опозданием сделать. Почему? Потому что мыши до мороза ищут себе место где им перезимовать и если мы сделали шалаш или какое-то укрытие до морозов то соответственно они себе там сразу облюбуют место где можно хорошо перезимовать тем более если еще есть попитаться чем-то они это место изберут можно даже и не сомневаться но до этого времени я думаю что мыши уже нашли приют себе где перезимовать и посмотрим итог что с этого получится в прошлом году я виноградные лозы накрывал картонкой но с картонок хорошо мыши постарались и сделали себе гнезда но как вою, они боятся я вот наломал фойный лапник и укрыл все вот так вот виноградные побеги фойным лапником вот и Везде меня укрыто фойным лапником. Фактически почки винограда переносят те заморозки, которые указывают классификации для каждого сорта винограда. До 20 градусов мороза каждый куст виноградный, можно сказать, в наших регионах перезимует, лишь бы корневая система не вымерзла. А почки до 20 спокойно перезимуют. А здесь будет еще укрытие шалашом пароизоляция или другой укройной материал. Будет там температура во всяком разе плюсовая. Что еще я до этого делаю? До этого я, конечно, обработал уже виноград купорсом пятипроцентный как положено и теперь вот покой на лапке вот какой на лапка. я беру обыкновенно петлях это зала и посыпаю еще по для чего это делаю? мыши может будут бояться запаха горелого и может не будут искать себе здесь жилище для перезимовки поэтому так еще посыпаю залой. все кусты я так посыплю залой, и потом будут делать укрытие шалашом вот так подготовил два ряда Рассылаю полок вот так, по всей длине, беру вот такие скобки. Потому что есть у меня под рукой, разные грузки или кругляк, даже, в данном случае кругляк это деревянный. Прокладываю его сюда, чуть-чуть и -чуть, вот так подворачиваю. Вот. Вот так подвернул чуть-чуть и этой скобкой сделаю так зажим. Очень удобно и очень быстро открывает это укрытие. И теперь с другой стороны Так же поступаю Такие скобочки Бруски беру вот, Обыкновенный кругляк Подворачиваю его И скобку прижимаем. Скобки вот эти От 30 до 35 см В зависимости от грунта Земля еще мягкая, хорошо можно выровнять, хоть что угодно сделать. Маленькая не подходит, сколько тогда берем большую. Все, так вот прижал. Давайте посмотрим, как она выглядит сверху. Итак, вот дальше продолжаю укрывать ее. И теперь буду укрывать справа находящийся ряд аналогично вот этому проделанному ряду. Это пароизоляция, тут самое главное не перепутать стороны. Ворсистая сторона идет вовнутрь, гладкая поверхность снаружи. Чтобы ее обнаружить, надо непосредственно оголенной рукой пробовать. Вот эта сторона эластичная, это наружу идет. Варсистая вовнутрь. Это пароизоляция внутри будет воздух идти наверх, а с улицы влага не будет проходить вовнутрь. сделать устройство по укрытию виноградных кусок у меня есть отдельное видео смотрим его очень удобное устройство одна сплошная нить если промежуток подпорки очень быстро и удобно укрывать виноградные лозы. так как виноградник у меня находится возле дома поэтому я здесь буду использовать даже и металлические полоски вот такие красные металлические полоски и к не буду прижимать просто лозы и все они от тяжести придавят данное укрытие Теперь прижимаем и в другую сторону. Это очень быстро подается. Здесь вот такие я использую длинные жерди. Эти, это метра по два-два с половиной. так быстро укрыл виноград теперь давайте посмотрим как выглядит укрытый виноград вот так она выглядит очень быстро это поддается везде пришпилены бруски эти здесь все ряды так не пришлось уложить здесь везде металлические где полоски я дух местах прижимал полоску так чтобы ветром не сдуло а в основном не прижимал потому что металл и так по себе тяжело а где деревянные бруски вот такими скобками везде вот делал в режиме и обеспечит удержание и хорошо будет удерживать тепло а внутри вот так она выглядит там хвоя вот, видим как внутри она выглядит вот такой ряд все это укрыто когда будет морозы ниже 10 градусов я это все закрою так прикрою кирпичом и достаточно это пароизоляция обыкновенно пароизоляция это старое покрытие, которое использую три года. А вот это покрытие и вот это, это новое покрытие. Испытываю, как оно будет держать. Называется оно Ахтон. Вот название это покрытие. Вот оно очень плотное, плотнее, чем то. Он широкий, метр шестьдесят. Я его разрезал на две полоски. Получилось хорошо, экономя получается по 80 сантиметров. Вот как выглядит он идет он в таком рулоне вот так выглядит в рулоне мембрана ахтун а тут пишет пара проницаемая ветр влагозащитная мембрана 1 и 6 метра ширина на 937 длина площадь 15 метров квадратных а плотность тут не сказано но очень плотно хорошая плотный я сразу говорю что очень хороший удобный Давайте посмотрим, какую функцию играет этот материал Ахтон. Ахтон А. Это строительная пара, проницаемая ветру, благозащитная мембрана, разработана для защиты теплоизоляции от ветра и пыли. Благодаря микроперфорированной структуре обеспечивает выведению водяного пара из утеплителя, препятствует образованию конденсата. Так что сверху вода не будет попадать на такую поверхность. А внутри влага вся будет выходить на поверхность. Конечно, это лучше, чем пароизоляция, которую я до этого использовал. Она, во-первых, не шуршит. Вот она не шуршит. Плотная, удобная и широкая. Ширна здесь хорошая. Метр шестьдесят. И эту ширину я разрезал пополам. И мне получилось две полоски. Что удобно укрывать виноград. Вот таким способом. Она, возможно, есть и тонкой плотности, но лучше брать, чем потолще, тем лучше. Рулон этот, не помню, по-моему, 350 рублей я платил, что ли, вот так где-то, точно не помню. Но, по-моему, около 350 рублей. Хороший материал, советую его брать. Я первый год его начал использовать. У кого брал черенки винограда, он мне посоветовал взять этот материал для укрытия винограда. Спасибо ему. И вам советы. Очень удобный материал для укрытия винограда парапроницаемой и влага непроницаемый снаружи. Главное, когда будем укрывать, не перепутать стороны. Более эластично идет на поверхность. А мягкая такая ворсистая наподобие ворсика, она идет вовнутрь. Рулон как раскрываем, то внутренняя сторона ложится вовнутрь. При разворачивании рулона. Молодые саженцы я давно укрыл. А это старые кусты которым более трех лет. Вот сегодня я их так укрыл. Надеюсь, это видео будет полезным. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных новых полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.